Я хочу сказать, что он был автором двух, кроме этого стихотворения уже, да, помнишь, Олег Смоленщин, еще два по народной реакции абсолютно не имеющих аналогов в советской истории, да и в российской истории, да, включая даже Александра Сергеевича Пушкина. Два секрета «Жди меня искренне убей его». Потому Уби что его. тогда, конечно, конечно, как писал мой любимый абсолютно. Самойлов, что в 1941-м шли в солдаты и в гуманисты в 1945-м. Да. Он шел в солдаты. Поэтому а, стихотворение а... вот с этими страшными строчками. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят. А тебе оправдания нет, за чужой спиной не сидят. И с чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты солдат. Так убей вот же все. хоть одного, такой убей так, же его я. скорее. Сколько и, раз да, да. увидишь его, столько раз, раз его убей. убей. Страшно, страшно, страшно если... так убей Стати, же немца, ты... чтобы он, а не да. ты, на земле лежал. Да. Чтобы в его доме сто... мёр... по мертвым столам они вталкивались. А, кстати, вот, когда был ГДР, ГДР у нас эти створения не перепечатывались. Это ну, да, считалось чтобы... слишком негуманистическим по ну, да. там Германии. Хотя как стихи да. абсолютно, абсолютно нужные точно И все-таки для меня, школьника, который открыл для себя Симонова, уже там не сдохший от дистрофии в, в Омске, я впервые прочитая его стихи 1939 -го года, он, для меня, по многому остался автором стихов 1939 -го года, потому что я, например, стал геологом, там, океанологом, не знаю чего, прочитав его стихотворение «Старик» про Рольда Амонсона, который а, меня потрясло. который, видите, но, да, да, да. который просто потрясло. Да, я тогда увлекался можете... путешествиями и так да. далее. Я был бы счастлив, если можно было его прочитать. Прочитай, прочитай, обязательно. «Весь дом пенькой проконопачен, прочно, как корабельное сухое дно». И в кабинете круглое нарочно На океан прорублено окно. Тут все кругом привычное, морское. Такое, чтобы вставший на причал Свой переход к свирепому покою. Хозяин дома реже Замечал, он стар. По старость Странствия опасны. Королю Назначил пенсион. И с королем На этот раз согласны. Его шофер, кухарка, Почтальон. Сидят, чтобы ночью Угли не потухли. И сплетничают Разным докторам. И по утрам Подогревают туфли. И пива не дают По вечерам. Все подвиги его давно известный к бессмертной славе он приговорен, и ни одной душе не интересно, что этой славой недоволен он. Она не стоит одного ночлега под спальным шерстью, пахнущим мешком, одной щепотки китающего снега, одной затяжки крепким табаком. Ночь напролет, камин ревет в столовой и кочергой помешивая в нем, хозяин, как орел белоголовый, нахохлившийся сидит перед огнем, по радио всю ночь беру погоды предупреждая, что кругом шторма, пускай в портах швартуют пароход, если порет на крепко дома в разрядах молнии слышим, и все глуше. И вдруг из тысячеверстной темноты предсмертный крик «Спасите наши души!» И градусы, примерные широты, в шавуши бесят забытые одежды, комбинезоны, спальные мешки. Он никогда бы не подумал, прежде, что могут так заржать все крючки, как трудно их застегивать с отвычки. Дождь бьет по стеклам мокрой листвой, в резиновый карман табак и спички. револьвер задний, компас боковой, уже с огнем забегали по дому, назревев и прыгнув из ворот. Машина по пути аэродрому, уже ушла на первый поворот под осень, на канале застава, рыбачий бот, пойдя на промысла, нашел кусок его бессмертной славы, обломок обгоревшего крова. Вот о чем я хочу сказать, просите. Так пока. вот откуда вот, твоя твой... страсть к путешествиям? Ну, вот ты, этого... ты вышел из этого в науку. Да пошел, из я в науку. Да. Но хочу сказать, да. что понимаете, он нашел стихи для романтики, не советской романтики. Вот, если